Первое, друзья мои, это классные условия от застройщика. А второе, здесь, ну, как-то невероятно уютно. Здесь комфортно, здесь прикольно. Бассейн у нас глубокий. То, что касается ширины бассейна. Бассейн, блин, широкий. Вот здесь уже красиво все нарядно. А, вот здесь высажено прям вот, ну, знаете, глазу приятно. За что я люблю застройщика ООО Кристи? Блин, за то, что они вовремя сдают максимально честный... Застройщик. Я бы вам рекомендовал присмотреться к 208 номеру. Во-первых, он у нас а, по акции. Друзья, родники, приветствую. Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Илья Шамшин. И мы с вами начинаем. Друзья, недавно делали обзор апартаментного комплекса Астория. Друзья, собственно, я снова здесь. Да, я снова в этой локации. И почему я сюда приехал, друзья мои. Кто-то помнит, кто-то не помнит. друзья. У застройщика мега крутая акция, просто безумнейшая акция. Это тот момент, когда застройщик за вас платит целый год ипотеку. Да, да, да, да. То есть вы покупаете апартамент в ипотеку. На год забывайте вообще про платежи. И все доходы, которые вам идут с аренды, вы кладете себе в карман и радуйтесь друзья мои. И начинаете платить всего лишь с второго года, так скажем, использования. Апартамента, Друзья, а, был здесь ровно, сейчас скажу, наверное, недели три назад, может быть, 4 а Работы идут просто каким-то, я не знаю, а, таким темпами неадекватными, да, потому что застройщик действительно сейчас подготавливает все а, к логическому завершению. Насколько мне известно, сейчас уже набрали брони, да, уже набрали брони на новогодние мероприятия, друзья. Блин, а, собственно, почему я сюда приезжаю на этот комплекс? Первое, друзья мои, это классные условия от застройщика. Второе, да, а второе здесь, ну, как-то невероятно уютно, здесь комфортно, здесь прикольно. Здесь нравится находиться и отсюда уезжать особо и не хочется. Напоминаю, что у нас... Даже не у нас, а перед нами Перед нами а, классный ресторан На 60 посадочных мест, друзья Это а, вид, Это дает нам Дополнительный туристический поток да, Дополнительный туристический а, Трафик, друзья И у нас классный бассейн Блин, Действительно классный бассейн Я сейчас в нем нахожусь в нем, Пока нет воды да, У меня есть уникальная возможность Походить а, внутри бассейна да, Поснимать для вас а, обзор Друзья, то что касается бассейна Хочу напомнить, что в Сочи нормальных бассейнов, блин, прям мало. Я не знаю почему. А бассейн есть, бассейн на картинке нормальный. Ну но как нормальный, визуально нормальный. Как-то нормально его эксплуатировать и купаться круглый год не всегда это а, возможно. Здесь, ну, давайте так. М -м, куда подойти? Сюда подойду. Вот, смотрите, во мне рост метр сто шесть. И вот я стою, собственно, в бассейне, вот видно. Да, то есть... А, бассейн у нас глубокий То, что касается ширины бассейна Бассейн, блин, широкий да. То есть здесь а, места действительно всем хватит Напоминаю, что он у нас подогреваемый, круглогодичный а, Соответственно, что? Соответственно, мы также будем в межсезонье а, заполнять свой апартамент а, гостями комплекса, друзья мои, ресторан ресторан находится передо мной а у нас здесь будут завтраки у нас здесь будет обеды, у нас здесь будут вечерние ужины, да, у нас здесь будут такие мини-тусовочки по выходным ну, соответственно, естественно это все будет в летний период времени, друзья давайте потихонечку пройдемся по территории, да, собственно, что у нас сейчас поменялось. Я вам покажу входную группу, потому что входная группа уже поменялась, да, то есть там уже э, видна картинка, которая будет у нас по итогу. Смотрим. Вот у нас главный въезд. Вот калиточка, хочешь здесь заходи, хочешь в калиточке заходить, через калиточку, как хочешь. А вот здесь у нас парковка. Машин, наверное, не знаю, 20-25, сюда смело встанут. Нормальная парковка. А вот, собственно, перед нами... Комплекс. А, у нас здесь красивое зеленение, у нас здесь ресторан, там у нас бассейн, а, вот у нас входная группа, вот так все красиво, нарядно а, выглядит. У нас вот здесь справа от комплекса печечка, так скажем, у нас мангальная зона. А, давай дальше пройдем. А Ресторан приятно, что он есть пальмочки красивые, пальмочки нарядные Друзья, финишная работа Вот здесь уже красиво все нарядно а, Вот здесь высажено прям вот, ну, знаете, глазу приятно а, Идем дальше Идем дальше и видим перед собой, собственно, наш красивый нарядный бассейн Вот бассейн есть Вот здесь у нас будут везде лежаки, там, там, там, везде, везде Летом у нас здесь будут лежаки вот отдельное здание, в нем тоже продаются апартаменты Но я бы вам рекомендовал бы присмотреться вот сюда В частности, это второй и третий этаж Сейчас мы с вами поднимемся, посмотрим И перед нами сейчас входная группа Давайте я сейчас потихонечку зайду, вам все покажу Вот смотрите, вот так выглядит у нас входная группа У нас здесь вот лесенки, а вот здесь зона ресепшна уже там финишная работа, друзья мои. И мы с вами плавненько поднимаемся на второй этаж. И там есть акционное предложение. За что я люблю застройщика ООО Кристи? Блин, за то, что они вовремя сдают. Максимально честный застройщик делает все максимально качественно. Вот так, знаете, вот как надо, как для людей. Этому застройщику можно доверять. Еще важный момент, друзья, те, кто берет. Апартамент себе на перепродажу с помощью застройщика его можно реализовать. Перед нами второй этаж. Вот у нас лесенка. Вот так вот поднялись, поднялись. Друзья мои, второй этаж. А, вот здесь вот уже все достраивается. А, я бы вам рекомендовал присмотреться к 208 номеру. Во-первых, он у нас а, по акции. Это первое. А, по нему проходят условия когда застройщик за вас платит целый год ипотеку, друзья мои. А, хочется обратить внимание. Вот здесь а, красивая плиточка. Вот она, она перед нами. И здесь она также а, видна. Тоже выглядит неплохо. Кровать уже готова. Красивое изголовье. Друзья, и обратите, пожалуйста, внимание на окно. А, я не знаю, как правильно это называется, когда у нас такое полукруглое окошко. Блин, знаете как? Мне нравится вот Лично я люблю такую историю. Это лучше, чем у нас просто было бы а, прямое окошко. Не знаю, мое личное мнение решать вам. Вот так у нас выглядит апартамент. Нормальный, полноценный, двухместный стандарт. Ну, как бы, что тут нужно еще? Да я не знаю. Тумбочки можно поставить. М -м, кухня здесь не нужна, поверьте на слова. В таких апартаментах, а -а -а, на таких площадях кухня не нужна. Дальше мы с вами переходим а, к санузлу, вот у нас санузел, а, вот так он выглядит, душ, зайдем мы с вами в душ, по традиции душ нормальный, вдвоем можно с кайфом здесь разместиться, в бы и нет, вот так здесь все выглядит, вот он горшок, раквина, сушитель небольшой, но он есть, и это Приятно Остальные апартаменты не вижу смысла Вам показывать, друзья мои Они все плюс-минус одинаковые То есть э, разница только в площади И то, ну небольшая там 18, 19, 20 метров То есть визуально это особо и незаметно Хочется все-таки обратить внимание на темпы строительства, э, так скажем, на темпы финишного уже строительства, уже э, когда настройщик нам э, подготавливает все к Новому году. Друзья, напоминаю, что э, на новогодние праздники здесь уже есть несколько броней. Здесь есть уже несколько броней на вот так а, однозначно к такому предложению нужно присмотреться друзья а, когда застройщик на, за нас платит ипотеку ну блин почему бы и нет а, нормальные условия нормальные человеческие условия то есть здесь основная идея здесь основная идея застройщика только в том что а, он дает возможность нормально забрать апартамент, собственность, да, там с помощью ипотеки, а, и дает нам время, чтобы а, апартамент раскачался, да. Ну, мы все с вами адекватно понимаем, что когда... Сейчас он выключит. Мы все с вами адекватно понимаем, что когда комплекс только запускается, а ему... Требуется время на раскачку. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы там месяц, два, три, там, до полугода. Однозначно это время потребуется. И чтобы вас платежи особо не напрягали, застройщик сделал такую акцию. Блин, нормально. Друзья, а, предложение есть. Апартамент, который я вам сейчас показал, он в продаже, он по акции. Его стоит рассматривать, у него нормальный вид на а, внешнюю сторону комплекса. Кому интересно, звоните, пишите. Мы всегда здесь, мы всегда для вас, мы всегда с вами. До встречи в новых выпусках. Пока.